Люди взаимодействуют с деньгами двумя способами, работая на себя и работая по найму. И здесь, кто знает вот эти вот критерии, являетесь вы капиталистом или не являетесь капиталистом, если вы знаете, как определить, капиталистов вы или нет, пожалуйста, поставьте семерки, если не знаете, поставьте единички. Итак, друзья, кто не знает, ловите лайфхак. Да? Если вы продаете, чтобы купить, скажу, может быть, немножко грубо, да, капиталисты вас имеют, вы эксплуатируемый класс. Общественно-экономические формации, говорю, возможно жестко с позиции того, как говорил об этом господин Маркс и Фридрих Энгельс, но вы эксплуатируемый класс, понимаете, почему это? Что делает капиталист? Капиталист покупает, чтобы продать. Эксплуатируемый класс продает, чтобы купить. То есть, если вы являетесь работником по найму, откуда приходят к вам деньги? Деньги вам приходят после того, как вы продали свое собственное время на выполнение определенных функций, на создание прибавочной стоимости для капиталиста. Соответственно, что вы сделали? Вы продали свое время, чтобы получить деньги, чтобы потом купить телевизор себе в квартиру, автомобиль, недвижимость или еще что-то. Что сделал капиталист? Капиталист купил у вас время. Он купил ресурсы, заплатив за ренту за пользование да, там, природными ресурсами. Он заплатил за капитал, который он привлек для создания предприятия. И, соответственно, соединив вот эти вот три составляющие рабочую силу, природные ресурсы и стоимость капитала, да, финансового капитала, он создал некий товар или услугу с прибавочной стоимостью. То есть он купил дешевле, чтобы продать дороже, да? то есть и вот его предпринимательская способность, в принципе, в этом и заключается. Кто считает, что для вас это является хорошим таким лайфхаком для понимания, кто вы и что вы, потому что мы дальше говор говорить будем о том, что э, круто, э, ну круто то, что вы это слушаете, да? то есть что у вас приходит понимание, это, это первое круто. Второе круто то, что в современном мире вопрос перетекания от эксплуатируемого класса к эксплуатанту, он достаточно комфортен, то есть на уровне инфраструктуры это доступно каждому и это доступно любому. Я как сейчас помню, да, меня зацепила вот эта вот история, когда я в принципе принял решение, что я буду финансистом, не сказать, что у меня семья была богатая, да, отец у меня был инженером, мама у меня была непосредственно врачом, пол жизни, юности я провел в бабушке, бабушка была педагогом, да, русский язык, литературу преподавала, дедушка там проработал в народном контроле, ну, то есть, такой некий середнячок, да, то есть, не сказать, что там кто-то был членами Политбюро и денег, что называется, было много, мы не были, но все равно тем или иным образом мои родители были эксплуатируемым классом, да, другой вопрос, что там немножко по-другому все это эксплуатировалось в социалистической стране. Но, тем не менее, тоже там так, таким образом было, да, то есть все равно была градация, была, было Политбюро, было верхушка, которая получала в принципе сливки, да, и были люди, которые непосредственно да, работали внизу. Если говорить о том, где я находился, я находился все равно родился, вырос и начал свою активную деятельность именно как э, эксплуатируемый класс. То есть, меня эксплуатировали. Мне для того, чтобы получать деньги, э, первые деньги, которые я получил, я их всегда получал, продавая свое собственное время. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто сейчас получает деньги, продавая свое собственное время. Кто находится в стадии, когда вы находитесь в таком состоянии, что вы продаете, чтобы купить. То есть, чтобы у вас что-то появилось, да, вы, соответственно, именно продаете. И а, поставьте пятерочки – люди, которые, наоборот, находятся на противоположной стороне, то есть, которые являются предпринимателями, а, которые покупают время других людей, а, используя свои предпринимательские способности, создают что-то с прибавочной стоимостью, какую-то потребительскую ценность для потребителя и, соответственно, непосредственно с этого зарабатывают. Преимущество, опять-таки, современного общества, да, и того же самого инфраструктуры интернета, а инфраструктуры, которая в принципе уже развивается, заключается в том, что имея капитал даже в тысячу долларов, вы можете получить в руки инструмент, который позволит вам перейти из разряда эксплуатируемого вклада в, в а, эксплуатанта в капиталиста непосредственно. Просто у многих сейчас нет этого понимания, этого озарения, что это можно делать, что это можно реализовывать. И поэтому это не совершается. Хотя на самом деле уже там 5-10 лет назад такой доступ, такой инструментарий, он в принципе был получен. И опять-таки возвращаюсь к своей истории. Да, то есть меня очень сильно потрясла книга финансист Теодора Драйзера, который я прочитал в девяносто шестом году, когда я учился еще в Суворовском училище, и там описывается ситуация, которая потрясла того человека, да, то есть, когда этот финансист был еще достаточно молодым, он увидел, соответственно, как в одном аквариуме жил омар и каракатица, да, то есть, они были одновременно в, этот, в этом аквариуме оказались, и каракатица постоянно бегала от а Амара, а он от нее каждый, каждый день отщипывал кусочки до тех пор, пока не съедет. Да? И вот он как раз таки пришел к тому выводу, что он не хочет быть каракатицей по жизни, да, то есть, он не хочет, чтобы от него отщипывали кусочки, он хочет быть крабом. Конечно же, хочется это сделать по щелчку, но это невозможно. Соответственно, жизнь, которую я посвящаю сейчас, это не то, что как-то не экологично. Да? То есть мы живем в том обществе, в котором живем, и здесь можно по-разному к этому относиться, хаять, не хаять, справедливо, несправедливо, но при этом не использовать инструменты, которые тебе позволяют перейти из разряда эксплуатируемого класса в эксплуатанты, ну неправильно, да? И вот, соответственно, моя миссия как раз-таки заключается в донесении этих концепций непосредственно до вас. А теперь, соответственно, вопрос, кто хочет быть капиталистом, да, давайте мы поставим десяточки или там сто поставим, что я хочу быть капиталистом. А кого устраивает ситуация быть эксплуатируемым, то есть работать на кого-то, на дядю, да, давайте поставим пятерочки и это не значит плохо, да, это просто говорит о том, что это ваш собственный выбор. И тут нужно понимать, что мы про то, каким образом перейти, ну, то есть сделать переток и не просто сделать переток чисто для себя а сделать глобальный системный переток, да, то есть в своем поколении, на которое мы можем повлиять на своих детей, на своих внуков, на своих правнуков, то есть саму стадию формирования вот этого капитала сделать мне самому, взять в руки свою судьбу и соответственно сделать это. И вот все возможности, они мною интерпретируются именно исходя из этого, да, то есть чтобы вот еще раз, когда мне зададут вопрос, Максим, ты откуда Берешь, то есть что ты непосредственно продаешь, откуда у тебя идет прирост капитала? За счет того, что ты покупаешь время других людей, которые работают на тебя и создают тебе прибавочную стоимость, или ты продаешь свое время или свои знания. Я в любом случае это признаю, да, то есть я не нахожусь в состоянии абсолютной финансовой свободы, то есть я не достиг того уровня. Да, я выше среднего класса, живу в настоящий момент. Но опять-таки, если вы вспомните, к чему я непосредственно стремлюсь и стремлюсь, чтобы моя семья этого достигла, да, то есть жить выше уровня достатка финансового, но, опять-таки, не, ну, неадекватная роскошь, я это называю, когда начинают там, покупать золотые унитазы, айфоны инкрустированные бриллиантами. То есть, у меня этой задачи не стоит. у меня стоит задача сформировать семейный капитал, сохранить его, который уже есть, развивать его, приумножать и я, соответственно, это непосредственно транслирую, основываясь на лучших лучших концепциях экономиста на своей профессиональной деятельности. Мне действительно повезло с моим работодателем с компанией «Тройка Диалог», где меня, внутри которой всему этому обучили, и то есть вот мой внутренний долг да, для того, чтобы передать эти концепции, эти знания другим людям. Поэтому деньги, используемые для производства денег представляют собой самовозрастающую ценность или капитал. Еще раз, почему я про это говорю? Почему я говорю про капитал, откуда он формируется? Как он непосредственно растет на основе того, что он формируется в реальной экономике, он формируется посредством взаимодействия покупателей и продавцов. Соответственно, в большинстве своем продавцами являются капиталисты, которые организуют бизнес таким образом, да, что они используют финансовый капитал, используют человеческий капитал, используют природный капитал, предпринимательские способности и, соответственно, продают товар с прибавочной стоимостью. Формула капиталиста – это, соответственно, деньги, товар, деньги. Да, то есть, он берет финансовый ресурс, на этот финансовый ресурс покупает. Ресурсы создают товар с прибавочной стоимостью продает его за большие деньги. Формула прибавочной цены – это прибыль, процент с капитала и непосредственно рента, да, то есть, которую можно получать. Такая простейшая формула, да, то есть, каким образом капитал лист создает свой собственный капитал. Очень понятная, комфортная платформа, понятная идея, да, которая на самом деле в начале 20 века фактически привела, что люди там из деревень, рабочие, крестьяне, да, им было понятно, объяснено, каким образом а, их забирают, да, что это несправедливо, что это неправильно, что это все нужно до основания разрушить, а затем мы наш новый мир построим, то был ничем, тот станет всем, да. Опять я с уважением отношусь к истории, это не значит, что я говорю, что все было плохо. Я говорю в то, что был опыт, был опыт в России, был опыт в других странах построить социализм, но что мы там не говорили. В конечном счете победил капитализм, да? и мы живем все-таки в преимущественно в капиталистическом мире и должны жить, работать по законам капиталистического мира и другой вопрос задавать себе метаморфоз, да, то есть, кем я хочу быть, омаром или каракатицей. Я не знаю, может быть меня воспитали таким достаточно чистолюбивым, желания быть каракатицей нет. Хочется, конечно, быть омаром, но если ты рожден был в каракатице, да, каракатице да, то в этом случае нужно хотя бы делать какие-то маленькие шажки ежедневно, ежечасно для того, чтобы вот эта вот трансформация происходила. И как, через что это осуществляется, друзья. А, Понимаете концепции, к чему мы в конечном счете пришли. Абсолютно правильно, через мышление, через знания, через восприятие, через развитие вот этой вот машины под названием мозг, которая в результате и позволяет вот пройти эту трансформацию, да, то есть перейти из человека, которого используют, которого, труд которого и время которого покупают, именно в стадию капитализма. И в этом случае я тоже про это много говорил, самым удобным инструментарием да, это является, в первую очередь, тот же самый акционерный капитал.